Давайте мы сейчас встанем и помолимся перед собранием. Господь наш милосердный, Отец, Сын и Дух Святой, мы обращаемся к Тебе, Господь, просим Тебя за благословение. Благослови сегодня это собрание во имя Твое. Мы собранное сегодня стоим перед лицом Твоим, Светлым, Господь Святым. И мы просим, благослови ход служения, собрания, благослови то, что все, что здесь будет происходить, Господь, песнопение, свидетельство, стихотворение. Господь, и особенно просим за проповедующего, благослови брата, дай Господи сегодня нам почерпнуть те истинные Слово Божие и получить назидание, обличение. Господь, насытиться этим Словом, благослови, чтобы сегодня... Эти истины были понятны нам, Господь, применяемые для каждого дня, Господь. Если сегодня душа еще, кто находится здесь, ищет Тебя, Господь, призови эту душу к покаянию, к спасению, Господь. И благослови ход собрания, и будь прославлен на этом месте во всем, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас мы споем песнопение. Господи, будь с Иисус, Ты обещал прийти сюда, Иисус, ждем Тебя, раскрыв сердца, О, Иисус, услышь Ты наши голоса, как Ты дорог. Субтитры сестры, хвала и благодарность нашему Господу за то, что Он позволяет нам в таких вот немного стесненных обстоятельствах быть в Доме Его, слушать Слово Его, насыдаться Словом исполняться Духом Святым в нашими, э, нашими песнопениями, что мы можем молиться друг за друга в это тяжелое время. Слава Богу, что Господь нас милует, прощает, любит дарует нам все необходимое для жизни, и мы за это сердечно благодарны Ему. Мы на прошлой неделе отмечали праздник Жатвы, День Благодарения Господу за все те дары земли, которые Он подарил нам, за те духовные дары, что Он нам дарует ежедневно, за Его любовь и милость к нам, и наше сердце должно быть преисполнено Ему благодарности не только в этот день, один раз в году, но каждый день, мы должны благодарить Ему за все дарованное нам. Когда мы говорим о благодарности, мы можем вспомнить еще одно слово, которое часто нам не хватает в нашей жизни, о прославлении Господа. И сегодня я хотел бы с вами порассуждать над двумя вопросами, которые возникают у нас, когда мы читаем Библию и встречаем эти два слова, то есть одно слово – «Как прославляет себя Бог и как прославляем Бога мы?» Это эти два очень интересных вопроса. «Как прославляет себя Бог и как прославляем Бога мы?» «Мы», то есть люди. Конечно же, ни один вопрос из Библии нельзя ответить просто так, не используя саму Библию. И сегодня мы будем с вами размышлять над текстами Священного Писания, как Библия отвечает на эти два вопроса. И основной текст, который мы рассмотрим, это Евангелие от Луки, 17 главы, с 11 по 19 стихи. Это тоже нам хорошо известна история. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 по 19 стихи. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей».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 возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его и благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять, как, он, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и на племенника, и сказал ему, Стань, иди, вера твоя спасла. Тебя. Часто проповедники приводят эту евангельскую историю как пример благодарных и неблагодарных людей. Эти люди несчастные были в своей жизни, имея такую страшную болезнь на тот момент, проказу. Вы знаете, как в израильском народе относились к прокаженным, они должны были жить вне селениях они должны питаться тем, что из милости будет им где-то там оставлено, они должны избегать прямых контактов со здоровыми людьми и должны предупреждать о своем появлении заранее, криками или какими-то другими действиями. То есть эта жизнь очень была тяжелая, вдали от своих семей, от друзей, от нормального общения, от нормальной жизни. И вот когда Иисус Христос ходил по земле, иудейской, галилейской, исцелял людей. Они, услышав об этом, пришли к Нему и просили Его, чтобы Он исцелил их, помиловал их. И, конечно же, сердце Господа Иисуса Христа было преисполнено жалости к Ним. И Он сказал им, что «пойдите и покажите священникам, когда они шли, очистились». Мы видим, что в Евангелии записаны разные способы исцеления, которые Господь использовал. В одних случаях Он говорил, и тут же человек исцелялся. В другому Он говорил, сделать какие-то действия, после которых этот человек исцелялся. А здесь Он им ничего не сказал, отправил их к священникам, и по пути они исцелились. Да? То есть у Господа есть свой подход, к разным ситуациям. У него никогда не было все одинаково. И вот, когда эти люди исцелились, только написано, один возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал к ногам Иисуса, благодарил его, и это был самарянин. Да? Мы знаем, те, кто читает Библию, вот эту историю взаимоотношений между Израилем и самарянами, что как раз самаряне это были потомки иноплеменников, поселенных, вместо тех жителей, которые были в свою очередь уведены в Вавилон. И на том месте они, вроде внешне приняв религию евреев, с другой стороны они продолжали свои какие-то традиции исполнять. И между ними была вражда, между евреями, самарянами. И евреи обходили этот район, и у самарян тоже было такое э, отношение к евреям. Но когда все вот, э, больны одной болезнью, я думаю, что в этом коллективе у них не было каких-то трений, да, они были вместе, но из этих десяти один был единоплеменник. И только он возвратился к Иисусу и написано, шел и прославлял Бога и поблагодарил Иисусу, Иисуса. Тогда Иисус сказал, Не десять ли очистились, где же девять, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и на племенника, и сказал Ему, Встань, иди, вера Твоя спасла тебя. Мы видим, что обычно, когда проповедник читают эту библейскую историю, они сопровождают комментарием таким, что неблагодарных людей на земле гораздо больше, чем благодарных. Но давайте вместе с вами обратим наше внимание на другой момент. Давайте мы посмотрим, как Иисус сказал, что Иисус сказал этому человеку. Не 10 ли очистились? Где же деть? Как они не возвратились воздать славу Богу? Он можно сказать, похвалил этого самарянина, иноплеменника, не за то, что он поблагодарил его лично, да, Иисуса, а за то, что он прежде всего что сделал? Воздал хвалу Богу. И если мы посмотрим на эту историю, то мы видим, что этот иноплеменник, самарянин, воздал хвалу Богу прежде своей благодарности потом Иисусу. Понимаете, это очень важно для нашего понимания что воздавать хвалу Богу это необходимо прежде того, что как бы, мы выразим благодарность за что-то. Это очень важно. Иисус обратил на это э, внимание. Почему это важно? Почему воздаяние славы Богу Иисус оценил выше благодарности Ему? Если мы посмотрим на вот эти два понятия, на славу и благодарность, мы видим, что там что-то очень много общего. Да? Когда мы отмечали праздник жатвы, мы что, одновременно и что, благодарили Бога за этот обильный урожай, что Он нам даровал, что мы сыты, одеты, что у нас нет голода и так далее. И одновременно мы что делали? И прославляли Бога за это. Да? То есть они, эти два понятия, они очень переплетены друг с другом. И часто мы и благодарим, и славим Его за это. Но есть ли между этими двумя понятиями какая-то вообще разница? Если мы посмотрим на оригинальный текст Священного Писания, на Новый Завет, на Евангелие, которое написано на греческом языке, то в греческом языке вот эта разница, она наиболее заметна. Мы видим, что на греческом языке «прославлять» означ... Для этого понятия используется слово «сосаазо» – «облагодарить» – «есхаристо». То есть два совершенно разных слова, два совершенно разных понятия. Давайте вот остановимся на понятии «благодарность». Что такое благодарность? Это такое чувство признательности. Да, когда кто-то нам что-то сделал хорошее, мы говорим, «благодарю тебя, ты очень мне хорошее сделал, я очень признателен тебе за это». То есть благодарящий, например, тот же самый самарянин Иисуса, он как бы говорит Иисусу, «я признаю Господи, что ты сделал мне благо, и я теперь обязан тебе за это исцеление». Мы привыкли, кто говорит на русском языке, использовать для выражения благодарности какое слово? Спасибо. Да? И если мы посмотрим на него, то это слово возникло из соединения двух различных слов. «Спаси Бог». Да? И вот это вот слово, буква «Г» на конце этого слова, с течением времени исчезло. И вот из слов сочетания «Спаси Бог», Осталось только слово «спасибо», которое вместе пишется, да? И часто мы, благодаря какому-то человеку, говорим «спасибо», и это нормально. Но можно ли это слово «спасибо» использовать в качестве благодарности Богу? То есть мы говорим как бы Богу, говорим «спасибо», мы говорим «спаси себя, Бог». Да? То есть это немного богословски неправильно, да? И поэтому в наших молитвах, в наших... Э проповедях, мы должны в качестве нашей признательности Господу больше использовать слово «благодарим». Оно более подходит по смыслу, по своему содержанию, оно более уместно в данном случае. А слово «спасибо» мы можем использовать в контактах между друг с другом, с людьми, говорить «спасибо». Оно не какое-то плохое, да, оно выражает, имеет в своем, составе вот это слово «бог», русский язык, он наиболее такой библизированный язык, там очень много присутствует упоминания о Боге, очень много примеров из Библии приводится, и поэтому это слово имеет право жить, да, присутствует в нашей разговорной речи. Но когда мы благодарим Господа, мы должны говорить благодарить тебя, Господи», оно больше подходит для этого. Что такое понятие слава? Когда мы говорим о славе, что мы себе представляем? Оно родственное другим э, выражением, например, оно родственное слову и слыть. Да? Здесь вот корень одинаковый. Слава, то есть это какая-то передаваемая информация о том, кого славят. Да? В Библии это слово употребляется много... Множество раз, я даже не знаю, сколько, да но оно практически очень часто встречается. да Я славлю тебя, я прославляю тебя. То есть я говорю о тебе, да, говорю о том, что э, ты велик Господь, что ты могущественный, ты справедливый, премудрый, любвеобильный, добрый. И упоминаем еще тысячи других качеств Бога. Однажды я работал на одном месте, у меня коллега был мусульманин, и я говорю, что он постоянно как бы это, ну, повторяет какие-то слова. У меня говорит, что делать, молишься? Он говорит, нет, мы молимся по-другому, на на колени становиться, а что ты делаешь? Я упоминаю тысяча имен Аллаха. Вот, тысяча имен, ну, каков он есть, да. Я говорю, хорошо. А есть там такое выражение, отец? Он говорит нет, я говорю, а для нас вот такое самое мистичное, понимаешь, что мы когда молимся очень небесный, да. А потом мне этот пример так понравился, я тоже стал как бы вспоминать, какие качества определения Божьи, я могу сказать. Ну, я примерно где-то до 80 дошел, до 1000 я это мне не получилось бы, да. Вот. То есть мы, когда прославляем Бога, говорим о том, каков Он есть, вспоминаем Его качества, да? и возвещаем другим людям о Нем, да. Мы знаем, слава, она как возносится, устами нашими, да, мы прославляем Бога. Но вопрос в начале моей проповеди был немножко другой, да, как прославляет себя сам Бог? Об этом в Библии тоже говорится, множество мест приводится, как Бог сам себя прославляет. Мы, Если мы люди сами себя прославляем, мы часто больше говорим о себе немного больше того, кем мы на самом деле являемся. Когда же Бог прославляет сам себя, он говорит истину, он раскрывает свою сущность, да, и он не преувеличивает, потому что для него нет ничего, что является не, э, невозможным. Человек может прославить себя, другого человека, да, но ну, в каких обстоятельствах, когда он хочет что-то от этого человека получить, он говорит, какой-то хороший, какой-то замечательный, и часто э, в качестве таких вот элементов славы, он приводит только что-то положительное и так далее. Но Бог, он не как человек. Он прославляется тем, что он говорит о себе истину, он говорит о себе правду, он не может превеличить о себе что-то, да, потому что он и есть э, Бог, для которого все возможно. Но он также может прославляться в таких обстоятельствах, в которых человек бы, наоборот, посчитался бы, вот здесь не подходит эта э, слава. Да? Но давайте посмотрим, что говорит Библия. Мы знаем, что в Ветхом Завете есть много мест, где говорится о том, как Бог прославляет себя. И вот одно из таких мест я зачитаю. Это из книги пророка Исаии, 49 главы, с 1 по 6 стих. «Слушайте меня, острова». И внимайте, народы дальние, Господь призвал меня чрево, от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, колчане своем хранил меня. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, тебе я прославлюсь,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 «И Бог мой, сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Израилевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Это одно из пророчеств, в которых говорится о приходе на эту землю Мессии, Господа Иисуса Христа, о том, как, о том, что через это событие придет слава Божья на землю, что через это Бог будет прославлен. И мы видим, что это действительно состоялось. Здесь упоминается Израиль. Да? Мы видим, что это имеется в виду не только Иаков, но и как государство Израиль. И вот, не, если бы спросили бы в начале 40-х годов, да, Возможно так, что государство Израиль восстановится, вряд ли, да, потому что обстоятельств нет таких вот, а когда это государство возникло, и многие верующие увидели в этом исполнение Слова Божие, и удивились, в таких неблагоприятных обстоятельствах возникло это государство, сколько войн оно выдержало, да, когда превосходящие его собственные вооруженные силы армии вторгались, но всех, разбил Израиль. И мы видим, что только Бог стоит на стороне этого государства, и через это проявляется слава Божья. И в таких вот обстоятельствах провозглашается о славе Божией. Еще мы знаем, Бог будет прославлять себя через множество других обстоятельств. И тоже в Ветхом Завете об этом упоминается. Некоторые эти пророчества уже совершились, другие будут совершаться. Например, книги пророка Агея. Эта книга э, этого пророка относится так называем, к так называемым книгам малых пророков. Да, вот одна страница всего. Да? Вот. И в этой вот первой главе этой книги пророка Агея, 7-8 стиху, приводятся такие слова. Так говорит Господь совалов, обратите сердце ваше на пути ваши, пойдите на гору. «И носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», говорит Господь. Здесь говорится о том восстановленном храме, который будет восстановлен. Да, мы знаем верующие, что все события последнего времени ведут к тому, что этот будет храм восстановлен. Он будет гораздо величественен и гораздо лучше и больше того прежнего храма. И через это тоже слава Божия, будет присутствовать здесь, на Земле. Еще другие обстоятельства будут способствовать тому, что на Земле прославляться будет Господь. Но, как я уже сказал, слава Господня может не только при таких вот положительных моментах э, взлеваться на землю, но и слава Господня может проходить через различные трагические обстоятельства. Когда на земле могут происходить, например, войны, это, к сожалению, так, если мы вспомним, например, Великую Отечественную войну. Что было в Советском Союзе на тот момент, на момент начала этой войны? Господство безбожие, атеизма, тысячи церквей были взорваны, разрушены. Во всей России, например, на тот момент не было ни одного православного монастыря. До революции их было тысячи, а на тот момент ни одного монастыря не было. И всех Северном Бартийских церквей была одна открыта только в Москве. Только в одном месте могли люди приходить на собрания официально разрешенные. Многие священнослужители, проповедники сидели в тюрьмах, многие простые верующие брошены были в тюрьмах. Издавался такой журнал, как «Воинствующий безбожник», который э, буквально навязывался всем для чтения. Что же произошло, когда пришла война? Мы помним такой момент, что руководитель государства, Осиф Сталин в какое-то время молчал и потом обратился э, к народу. Вот если вы ну, помните, конечно, вряд ли кто это помнит, но в источниках зафиксировано, с какими словами он обратился к народу. Он не обратился э, граждане или товарищи. С какими словами он обратился к народу? Он обратился братья и сестры. А то есть в голове у него произошел перелом, этот вот журнал «Воинствующий безбожник» и «Союз воинствующих безбожник» были закрыты, распущены, стали открываться церкви, из тюрьмы вышли руководители церковные, разрешили для православной церкви выбрать патриарха, которого несколько лет не было, открывались церкви. Верующие евангельские тоже получили возможность собраться и организованно начать свою деятельность, да, и в, это, в годы войны, как есть такая пословица, во время войны атеистов не бывает. Многие люди обратились к Господу, да, и вот через такие страшные обстоятельства слава Божия пришла на землю, что через такие трудные обстоятельства, когда, может быть, многие потеряли своих родных и близких, но много молитв было вознесено земли к Господу, и слава Господня, она, к сожалению, бывает так, для нас, людей, приходят такие вот трагические моменты. Мы знаем, что сейчас на Кавказе идет война, что э, в таких вот обстоятельствах гибнут люди, но ну, и в годы войны, в таких вот конфликтов проявляется возможность делать дела милосердия, которые в мирное время бы не могли... Ну, не нужны были, да, вот мы знаем, у нас сестра Эльмира, которая в Армении живет, вот мы получили такое вот сообщение, да, она приняла у себя дома, в ее квартире, не знаю, она большая или маленькая, 10 беженцев, вот кроме мужа в ней живет еще 10, большая семья, 5 детей, родители, еще там дедушка с бабушкой, дядя. Она приняла, то есть в таких вот обс... я не хочу хвалить ее, но как пример, я думаю, что может показаться, что через это этих людей, действительно, они сказали Богу, что мы нашли крышу над головой, вот такая вот добрая сестра нам помогает нам во всем, и через это прославляется Господь. В книге «Левит» есть такой вот отрывок, конечно, печальный,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 И умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, «Приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Такие вот печальные обстоятельства привели к тому, что... Людям нужно было напоминание о величии и славе Божией. Да? И когда мы часто забываем предостережение Господне, то часто и происходят вот такие вот печальные события, но через это явилась слава Господня. Также слава Господня изливается на землю, когда происходят другие события, когда, например, язычники посрамляются в своих мыслях, желаниях, когда они видят, что их планы в отношении Божьего народа приводят к тому, что э, Господь вступился за них, и снова происходят трагические события. Например, в книге пророка Изекииля есть такой отрывок с 28 главы, я прочитаю с 21 по 23 стихи. «Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и реки на него пророчество, и скажи, вот я на тебя, Сидон»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 народа Божия, Осидонии, это вот территория современного Ливана, город Сайда, и в отношении Египта, в отношении Эфиопии. И кто знает, когда эти пророчества исполнится, но Господь верен Слову Своему. И поэтому через это будет происходить слава Господня. Да, мы живем тоже в такое время, и политическая обстановка, трудная вот эпидемиологическая обстановка, но мы должны знать, все это служит для славы Божьей. В таких трудных обстоятельствах, кому человеку обратиться, когда и врачи не могут помочь, и лекарств нету, и что делать, да, только взывать Господу. Господь все усмотрит, Господь направит нуждающимся помощь, Господь направит руки врачей. И в это время мы должны еще больше уповать на Господа, больше молиться, потому что через нас Господь тоже желает прославляться, через нашу веру, которая возрастает, да, которая э, утверждается, которая очень э, становится более, можно сказать, детской, ну, не детское, значит, что какой-то они совершенно маленько, но еще больше. Вчера я перечитывал христианские газеты и нашел такой вот э, отрывок, как один брат посещал одну семью верующую, и они, э, это то, кого посещали, с детьми ездили на рыбалку, ну, просто катались на лодке по какому-то пруду, и э, один сказал ребенок, вот бы нам сейчас щуку, а отец говорит, ну как мы без удочки поймаем щуку? Он говорит, да, я сейчас помолюсь. Он помолился и щука к ним запрыгивает в лодку. Он говорит, вот видишь, ну ладно, через неделю они снова поехали кататься, и уже, говорит, четырехлетний ребенок, вот бы нам еще раз щуку такую поймать, вкусная была, да, уха тогда. А отец верши, человек взрослый, говорит, ну Бог не такой, чтобы вот прям все ваши желания выполнять. Он говорит, а я тоже помолюсь, и четырехлетний ребенок помолился, и второй раз щука к ним водку сама выпрыгнула, и отец, конечно, ошарашивает, но он должен детям своим, наоборот, помогать, чтобы они пришли к веру, а тут дети, например, своей детской верой, да, которая с нашим взрослым разумом часто бывает, ну, э, не подходит друг другу, но мы видим, что через вот этих вот э, детей, которые молились из такой огромной веры, обращаясь Господь, Господь и сейчас может такие чудеса совершать. И поэтому через это Он хочет и желает прославляться через нас, через нашу крепную веру. Мы помним молитву о единстве учеников Своих, которые Иисус Христос вознес за всех нас, за всех нас, не только за Своих учеников, не только за Своих апостолов, но и за нас, живущие здесь на земле в это же время. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, 9-10 стихом, Иисус молится так. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. То есть мы являемся тем, через что Господь прославляется. Братья и сестры, давайте все задумаемся о том, какую мы жизнь проводим. Прославляется ли Господь через нас, через, нас, через наше хождение, поведение, через наши слова Кем, кого являем мы в своей жизни здесь на земле? Прославляем ли мы Бога своей жизнью? То есть здесь можем задать очень много вопросов, но мы должны знать, что мы те, через кого Господь Бог прославляется. Не дай Бог, чтобы произошло так, что мы станем теми, через кого Господь кулится. Да не будет этого с нами. И вот теперь второй вопрос. Мы видели на примерах, как, э, на примерах из Библии, как Бог прославляет себя, и как мы теперь можем его прославлять. Конечно же, с этим у нас меньше проблем, да? Мы знаем, что Господь прославляется в собрании Божии. Когда мы собираемся, мы возносим хвалу Богу через наши молитвы, песнопения, через свидетельство через деток, который принимает участие в собрании, через разные виды служения, в которых мы участвуем. Все это на своем месте. Но вот этот вот принцип через собрание, да, это очень важный принцип. Это то, через что Господь прославляется. Это то, через что Он может проявить свою силу, когда Он отвечает на наши молитвы. Давид понимал это еще тогда, и он призывал к этому, и начинал это делать еще 3000 лет назад. И вот в книге «Псалтырь» есть множество псалмов, в которых говорится, как Господь должен прославляться в собрании. Например, в 34-м псалме, 18 стихом мы читаем так. «Я прославлю тебя в собрании великом среди народа многочисленного «Восхвалю Тебя, я прославлю Тебя в собрании великом». То есть мы можем, конечно, и один на один оставшись прославлять Его, но когда все мы вместе, когда все мы вместе поем Господу, когда мы все вместе в наших молитвах прославляем Его, это носит более такой торжественный момент, и это очень важно. Для неверующих людей это будет большим свидетельством, что даже в таких вот условиях, когда многие остаются дома никуда, не идут, даже и, идя тут, видя э, нас здесь, в этом доме молитвы, у них будет происходить тот процесс, который Господь совершает в сердце его. Почему эти люди собрались? Почему они э, воспевают Господа? Почему они молятся Ему? Когда Давид начал прославлять его собрание, он со временем получил откровение от Господа, что прославление в храме служит так же, как и жертва животных, те дары, которые приносились в храме, масло, вино, жертвой Богу, что это одна из разновидностей жертвоприношения Господу. Вот в 53-м псалме, 8 стихом мы читаем так, «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. То есть мы видим, что, например, из 50-й Псалом, он говорит, что я принес бы тебе жертву, да, какую ты хотел бы, но она будет тебе неугодна. А вот из жертва из уст моих, она всегда приятна тебе. Уже он в то время понимал это. И, конечно же, мы, живя в новозаветное время, мы тоже понимаем, и об этом говорит Слово Божие, об этом говорит Новый Завет, например, Послание к евреям, в 13 главе, 15 стиху мы читаем такие слова. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Через ту хвалу, которую мы возносим Господу все вместе, Господь прославляется, через эту хвалу Господь славится». И это очень важно. Но снова да, придется э, вернуться к тем вот печальным обстоятельствам, как Господь прославляется, прославляет себя самого в этих вот испытаниях, в трудностях. Так и мы, дети Божии, должны знать, что наша жизнь не только состоит из радостей, она также состоит и, и из скорбей, и Слово Божие говорит нам, что верующий человек не избежит этих скорбей на этой земле, что путь в Царство Небесное лежит через эти скорби, и это неотъемная часть этой жизни. В нашей жизни бывают такие обстоятельства, когда нам нужно прощаться друг с другом, с нашими родными, с близкими, когда какие-то болезни одолевают нас, когда еще какие-то обстоятельства лишаются свободы, когда действовала молитвенная группа, мы часто молились за узников, веры, которые лишены были свободы за проповедь Евангелия. И говорилось об одном проповеднике из Таджикистана, который во время богослужения пел песню, и там какие-то слова не понравились этим сотрудникам, которые присутствуют на собрании. За эти слов в песне его арестовали. Десять лет дали, сколько, и он должен был отсидеть. Это и мы за них тоже молимся. Но часто в нашей жизни бывают таких обстоятельств, когда нужно воздать, как тот вот именно иноплеменник, э, прежде всего, славу Божию. Мы помним о таком библейском уже, муже веры, Иове, когда он лишился всего на земле, что он имел, детей, имущества, здоровья.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 Через все эти испытания он прежде всего воздал Господу славу. Бывает так, что в нашей жизни мы стоим перед тем, как бы сказать, по-человечески концом, нам нужно подводить какие-то итоги, и в таких обстоятельствах тоже приходит, нам нужно воздавать прежде всего славу Богу, да, конечно, мы дадим отчет, Господом, там вечности, но здесь на земле нам тоже нужно подводить какие-то итоги, признаваться в своих ошибках, смиряться с волей Божией в отношении нас. И вот, например, в Ветхом Завете в книге Иисуса Навина в 7 главе записана такая вот история, которая произошла с одним человеком по имени Ахан, мы помним, да? Эти обстоятельства, 7 глава, 20, 21 стих. Тогда Иисус сказал Ахану, Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то, и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду, и двести сиклей серебра, и слиток золота, весом 50 пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось. Я взял это, и вот оно спрятано в земле, среди шатра моего, и серебро под ним». Мы знаем, что как вот трагически закончилась эта история. Но обратите внимание, как Иисус Новин обращается к Ахану. «Сын мой!» «Воздай славу Господу Богу Израилеву». То есть воздать славу – это не значит просто словами что-то сказать «Слава тебе, Господи!», но и совершить определенные действия, которые были неприятны самому Ахану. Кому приятно из нас признаваться в каких-то вот проступках, грехах или еще что-то, да? Не всякому человеку приятно это делать, тем более э, в обществе, когда там один, один еще как-то, когда при всех нужно это делать, то для этого нужны очень большие духовные силы. Мы видим, что Ахан сделал это. Да? Но и, через, и мы видим, как какие последствия привели э, были в дальнейшем, трагические. Но на данный момент давайте посмотрим, что Ахан сделал? Он делал исповедание. да. И вот э, Ахан прославил Бога именно так, как от него потребовал Иисус Навин. Давайте посмотрим 20-21 стих, что там сказано. И он, э, то есть мы уже эти стихи прочитали, он об этом сказал, что я да, увидел э, среди добычи прекрасную синарскую одежду и 200 ситры серебра и спрятал их э, в земле среди шатра моего. Мы видим, что с ним произошло. И написано, и Иисус и все израильтяне взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежды, сыток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов, и так далее, и вывели их на долину Ахор. За то, что ты навел на нас беду, Господь наводит беду в день сей на тебя. И мы видим, вся семья погибла тот момент, да, такие вот трагические обстоятельства, но через это Господь прославился, да, нам, людям, очень трудно понять, почему через такие вот обстоятельства, через это преступление, через это наказание Господь прославляется. Но многие вещи, которые мы читаем в Библии, нашим человеческим умом не понять, об этом мы узнаем только вечности, да, но мы должны Принять все на веру. Если так написано, что через это Господь прославился, значит так и было. Вот. Теперь давайте посмотрим, как сказать, не вдаваясь в подробности, почему и как, не будем судить Ахана, мы не знаем, как бы мы поступили бы в тот момент в тех же обстоятельствах, а попробуем понять, в чем же состоит прославление Бога при покаянии человека. Мы никогда не задумывались об этом. Что в момент покаяния человека, в момент обращения человека к Богу, что происходит? Да, мы радуемся, человек обратился к Богу, вот он покаялся, через какое-то время он может принять крещение и так далее. Да? Но вникали ли мы в самую глубину этого процесса, процесса покаяния, процесса обращения к Богу? Что происходит в этот момент? В этот момент происходит прославление Бога. Вначале мы говорили о том, что что такое слава. Это передаваемая информация о том, кого славят. Вот давайте немного посмотрим, что происходит в момент покаяния. Первое, если человек каится, то что он делает? То он признает существование Бога. Как можно каяться перед тем, кого ты не веришь? В этот момент происходит признание этим человеком существования Бога. Возможно, он даже давно в Него верил. Да? Возможно, он родился в семье верующих, детство слышал, но прожил свою жизнь по своим путям. Но говорил всегда, что я верил в Бога, я знал, что Он есть. Но в этот момент, когда человек кается, как человек кается, да, Мы привыкли в последнее время, что это происходит где-то там в комнате в какой-то, да? когда человек обращается к Господь. Возможно, просидеть, возможно, без. Но Обычно, когда человек хочет искренне покаяться, он не ищет этих вот мест, он выходит вперед и говорит перед всеми, он хочет засвидетельствовать, он через это хочет не сказать, что я вот такой вот скромный, я лучше в стороночку отойду, нет. Он в этот момент, когда он выходит вперед и перед всеми э, кается перед Богом, в этот момент происходит прославление Бога. Он кается перед тем, чье существование он признает, то есть он передает другим информацию о том, что Бог есть. Это не просто, это не очень просто для этого человека Вот стать, выйти перед всеми, обратиться к Господу, но это важно. Есть 50-й Псалом, хорошо известный нам всем, в нем есть 6 стих. Здесь говорит Давид такие слова: Тебе, Тебе единому, согрешил я. И лукавое предачами твоими сделал. Да? Мы видим, что «тебе, тебе, единому». Здесь говорится о том, что он, возможно, совершил какой-то проступок в отношении людей, но он согрешил Гос, Господу, Богу, и он в этот момент признается в этом, и он в этот момент прославляет Бога. Второй момент. Человек, раскаиваясь в грехах, он признает и провозглашает право Бога судить его. Как можно каяться перед тем, что, ну, человеком, который тебе ничего не может в ответ сделать, да, он не может э, тебе что-то высказать и сказать, да, ну, смысла никакого в этом нету. Но когда человек раскается в грехах, то он признает и провозглашает право Бога судить его. В 42-м Салме, первым стихом, мы читаем такие слова, тоже говорит Салмопейд, «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою». «Суди меня, Боже». То есть человек в этот момент признает право Бога судить его. И через это тоже Господь прославляется. Третий момент. Раскаиваясь в грехах, человек признает и провозглашает право Бога наказывать за грех. Когда, ну, не знаю, были ли мы в судах, человеческий действие на земле кто-то был кто-то не был да но мы знаем что на суде происходит определенные действия и которые часто заканчиваются вынесением приговора знаем что есть такие моменты когда человек оправдывается но в большинстве случаев человек получает какой-то приговор и наказание да? и только судья может это сделать никто другой и часто такие приговоры могут заканчиваться смертной казнью, длительным тюремным заключением. Но когда человек раскаивается в грехах перед Господом, он признает и провозглашает право Бога наказывать за этот грех. У пророка Иеремии в 10 главе 41 стихом записаны такие вот слова, которые нам говорят об этом 24 стихе. 10, извиняюсь, 10 глава, 24 стих. «Наказывай меня, Господи, но по правде не во гневе Твоем». И Риме говорит, «наказывай меня, Господи, но по правде не во гневе Твоем». Мы знаем, что когда человек хочет кого-то наказать, у него как бы все препоны слетают, никто его не может остановить, он может столько дел сделать, и поэтому Господь говорит нам, что мы не должны гнев человеческий проявлять в своей жизни. Если гнев Божий э, будет, то тогда это его суверенное право изливать свой гнев Божий. Но человек может обращаться к Богу и говорить, чтобы он наказывал его не во гневе. И четвертый момент, раскаиваясь в грехах, человек признает и провозглашает право Бога одновременно, что простить Его. Мы знаем, да, что есть, как я уже сказал в начале, хотя есть оправдательный приговор, но они ничтожны малы в общем количестве всех дел, но они присутствуют. То есть на данный, но там подводится другая аргументация, что судья не увидел в действиях этого обвиняемого человека состава преступления. Но когда Бог оправдывает, то как Он оправдывает? Он говорит, да, этот человек совершил грех, да, он виновен, он подлежит наказанию, но что я сделаю? Я прощаю и милую его. Это немного другое, чем оправдание по решению суда. И вот человек, когда приходит к Богу, просит прощения у него, он раскаивается в грехах, признает и провозглашает право Бога простить его. Кто может простить? только Бог. Да, бывают такие обстоятельства, когда советуют людям, которые, возможно, прожили трудную такую жизнь, насыщенную разными событиями, после того, когда они попросят прощения у Бога, чтобы они попросили прощения у тех людей, которых они обидели в своей жизни. Мы помним евангельского э, героя веры Захея, что он сказал, «Тех, кого я обидел, я им воздам во много раз». Да? То есть тот человек, который в своей жизни много согрешил, он должен не только Бога попросить прощения, но и у людей, которых он обидел в своей жизни. И приводит такой пример брат Журавлев, Вячеслав Михайлович из Казахстана, проситель города Караганды в своей книге, описывает такой момент, когда он уверовал в Бога, он пришел к прокурору города и сказал, что я хочу... Вот, чтобы моя душа была чистая, я расскажу вам, что я сделал, когда служил в армии». И она открыла дело, записала все, что он сделал. Теперь жди результата проверки. Я отправила его домой. И говорит, если все эти факты подтвердятся, то мы будем тебя арестовывать, судить и так далее. И он это время очень переживал. да. Но когда пришел ответ из армии, вы знаете, в те годы 60-50-е годы срок службы был совершенно другой. Служили три года. И за это время человек действительно мог натворить много дел, да? особенно как молодые люди э, постоянно переводились с места на место, и многие пользуются этим обстоятельством. И когда он все это рассказал, и, он, и прокурор города сказал, мы разослали везде, где ты служил, запросы, и ниоткуда не пришло подтверждение твоим делом. Да, в одном месте даже сказал, пусть он обратится к комсомольскому руководителю, чтобы он привел с ним воспитательную работу. И все. И все, говорит, ее дело открыло, и дело закрылось, сдавало в архив. Все, ты чистый. И он, конечно же, попросил Бога о прощении, но вот эти дела ему не давали покоя. Он удивился, да, возможно, они забыли, возможно, не посчитали каким-то трагическими, но он почувствовал огромное облегчение после этого всего. И вот Господь прощает нас точно так же. Он не вспоминает этих дел. Да? Приводится в Библии какие примеры? Что Он бросил наши грехи как? Да хребет свой. да. Он утопил в пучине морской. Он как удалил друг от друга восток, от запада, так Он удалил от нас грехи наши. Да? Господь все это прощает и забывает, и не вспоминает. Мы люди часто что делаем? после того, как мы простим. Мы иногда любим напоминать, «А помнишь, ты мне вот это сделал?» а вот, И мы не забываем это никогда, да? Говорим, я человек, конечно, не злопамятный, но я помню все, да? Вот. Но Бог не таков. Если Он прощает, то Он никогда не вспоминает нам наших прежних грехов. И в этот момент человек обращается к Господу, раскаивается в своих грехах, он провозглашает право Бога простить Его. В 24-м псалме, 11, 11 стихом мы читаем так. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». Если бы Давид не был уверен в прощении, разве он обратился с просьбой о прощении своих грехов к Богу? Конечно же, нет. И вот мы видим вроде такой акт покаяния, когда человек вызывает, обращается к Богу. Мы часто рассматриваем, как вот часть его личной жизни, что человек обратился к Господу и все, но не рассматриваем в таком как бы комплексе, что в этот момент происходило. Мы читаем Библию, что когда кается грешник, что ангел на небе радуется, ликует. Это что такое? Это тоже слава Господу совершается там на небе, Слава Господу совершается здесь, на земле, и это большой радостный такой момент. Если среди нас есть такой человек, который еще не обратился к Господу, который не отдал свое сердце Иисусу, то он может это сделать всегда. Во время проповеди, после проповеди, до проповеди. Всегда мы готовы вместе прославить Господа. Через это не только этот человек освобождается, от вот э, вины, которая тяготит его душу, но и через это Господь тоже прославляется. И Он хочет, чтобы это дело совершалось. И в Библии мы читаем, что Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Это не просто воля Его, да, но это Его повеление, чтобы все люди повсюду, нет исключения для какой группы людей. Да? Он желает, чтобы все люди повсюду покаялись, независимо от их э, прежних э, вероисповеданий или происхождения, или страны проживания, не играя здесь никакой роли. Господь хочет спасти всех людей. Но давайте теперь другой момент рассмотрим. Но самый приятный повод прославить Господа, когда мы получаем благословение от Господа – и здесь мы находимся в таком приподнятом состоянии э, духа, мы радостны, что мы что-то получили хорошее от Господа. И в такой момент мы, конечно же, рады прославить Его. Это самый такой приятный повод прославить Его. Да? Мы часто многие вещи, которые имеем в нашей повседневной жизни, не ценим. Вот Раз бы мы ценили до того, когда произошла эта пандемия, да, э, наше здоровье, возможность быть в Доме Божьем, когда мы могли каждый день приходить на собрание, на молитвенное или еще какое-то, да. Разве мы это ценили? К сожалению, можно сказать, что часто не задумывали, что так и оно и должно быть бесконечное количество, да. Ну вот, мы видим, вот эти вот ограничения пришли. Разве мы ценили, возможно, свободно ездить, куда хотим, да, летать, куда хотим, совершать отдых, Ценили это? Нет, тоже часто не ценили. И вот когда пришли такие вот обстоятельства, мы задумались: вот бы хотя бы это все вернулось, а иногда думаем, чтобы не стало еще хуже, да. Возможно, придет время, когда мы вот это вот время будем вспоминать о нем, как хорошо нам тогда было. Мы не знаем ничего, один Господь знает. И поэтому, когда мы что-то приятное получаем от Господа, мы должны прославлять Его и благодарить Его. И вот в 117-м псалме, 21 стихом э, читаем слова псалмопевца. «Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Славлю Тебя, что Ты услышал меня». До услышанной молитвы мы благодарим Господа, но мы должны также прославлять Его, что Он тот Бог, который слышит наши молитвы, тот Бог, который отвечает на наши молитвы. Вот я уже привел... Э, привел пример из детских молитв, когда даже их отец удивился тому, как Бог может совершать. Сколько Бог отвечал на наши молитвы, благодарили мы, славили Его за это, или считаем это вот вполне нормальным явлением. Еще одно место в книге пророка Исаии, прочитать 21 главы, из 12 главы, извиняюсь, первый стих, где пророк говорит так, «И скажешь в тот день, Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Славлю Тебя, Господи! То есть мы находимся всегда под защитой Божьей, что мы всегда с Господом, и за это мы должны только благодарить и славить Его. Вот давайте, братья и сестры, сейчас в заключение мы действительно будем благодарить Его за то, что Он нам даровал все необходимое для жизни, да, за то, что у нас есть что есть, что пить, кровь над головой. Будем благодарить Его за то, что мы можем проходить дом Его, молиться, читать Слово Его и прославим Его за это. Аминь. Давайте, братья и сестры, встанем и в наших молитвах прославим Его. Отец наш Небесный, Отец Господа нашего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Отче, за Твою любовь, Господи, которая явлена к нам в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Мы прославляем Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты пришел на эту землю, за то, что Ты зашел на Голгофский крест и умер за наши грехи и беззакония. Мы славим Тебя за то, что Ты создал Церковь Твою, за то, что Ты... «Наш детей Твоих родил Духом Твоим святым здесь на земле, что мы теперь можем быть частью тела Твоего, Господь Иисус. Благодарим Тебя за Твою заботу о нас ежедневную, за то, что милость Твоя не сократилась. И Ты, Господь, желаешь прославлять, э, спасать многих людей, чтобы они пришли в Дом Твой и прославили Тебя. Господь, благодарим Тебя и славим» за все, что мы имеем в нашей жизни, за эту возможность читать Слово Твое свободно, за эту возможность молиться Тебе в Доме Твоем, за эту возможность быть всегда с Тобой, Господь. Мы часто не ценим то, что мы имеем в нашей жизни, Ты, Господь, прости нас за это» за эти повседневные вещи, которые мы считаем, что они должны быть в нашей жизни, но часто мы не видим, что это милость Твоя к нам. Господи, я славлю и благодарю Тебя за то, что Ты любишь каждого из нас. Благодарю Тебя, Отче, за то, что Ты великий, за то, что Ты милостивый, за то, что Ты любвеобильный, за то, что Ты, Господи, каждого человека хочешь спасти. Господи, как печально Тебя видеть, что не все люди отвлекаются на призыв Твой. Не все люди откликаются на Твое повеление, покаяться. это и нам тоже печально, когда те, за кого мы молимся, не хотят ответить на Твой призыв. Но Ты, Господь, не останавливай свою работу в сердцах этих людей, людей которых мы молимся, Господь. Благослови наших всех родных, близких, кто не с Тобою, наших друзей, знакомых, наших коллег по работе, Господь, чтобы где мы не были бы, чтобы являлась слава Твоя, чтобы через нас слава Тебе возносилась, и эти люди могли увидеть в этом чудеса Твои, Господь, и обратиться к Тебе. Благослови нас, наполни нас силой свыше нас, слабых, немощных, Господь, наполни Духом Твоим святым сердца наши, чтобы наши уста прославляли Тебя, Господь, а не хулили Тебя нашими делами, поступками, Господь. Не допусти этого. Если ты, Господь, видишь среди братьев, сестер, тех, которые, может быть, в каких-то сомнениях, каких-то переживаниях, Господь, благослови, поддержи, укрепи, вери, Господь. Если есть у нас больные, Господи, и те, кто находится на карантине, Господь, у уврачуй, поддержи Духом Твоим святым, исцели, Господь, если же нужно проходить сквозь долины плача, Господь, даруй силу, пройти сквозь это. Господи, просим Тебя за наших пожилых братьев, сестер, храни, Господи, их от этой болезни, Господь. дай нам всегда молиться, оберегать их, Господь, как Тебе, Господь, угодно. Благослови всю церковь нашу, Господь, чтобы мы, как Свет Твой светили в этом городе, полном греха и беззакония, Господи, чтобы люди, видя наши дела, Господи, поступки, слышали наши слова, приходили к Тебе и молитвы покаяния, прославляли Тебя, нашего вечного, любящего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Я люблю тебя давно, бог как сладок голос Божий! Я люблю тебя давно. Как чудно быть в объятиях у того, кто жизнь дает, слышать голос утешения. Я люблю тебя давно, так давно, так давно. Я люблю тебя давно. О, как сладок голос Божий. Я люблю тебя давно. Давно, так давно, я люблю тебя давно. но как сладок голос Божий, я люблю тебя давно. О приди, о лишь он простит. Сырость глянь на крест голубовский